тут снова в чудеса альпы за зовут смелым при всегда друзья наки мы все на Альпийская история. Ледяные фигуры. Прекрасные Альпы помнят древние незапамятные времена. Когда-то давно здесь происходили интересные события. Дивные величественные животные населяли этот край. Сегодня дети подгорной долины отправятся на экскурсию в холодные пещеры Альп, музей истории. Коки, наконец нас поведут на экскурсию в горные пещеры! Ах, не знаю, будет ли там интересно. В музеях всегда так скучно. Ты что? Наверняка там будет очень интересно. Ребята, встаньте в ряд подвое и возьмите друг друга за руки. Роги, ну ты идешь? Я... Да, конечно. Идите за мной. Сегодня в музее я вам покажу много интересного. В пещерах будет много опасных тоннелей, тайных ходов и бескрайних лабиринтов. Поэтому идите только за мной. Между прочим, это и вас касается. А мы-то при чем? Еще нельзя ни в коем случае касаться экспонатов, стучать по ним. И самое главное нельзя трогать рычаги. Всем понятно? Да, да понятно. понятно. Вот мы и пришли. Не замерзли? Немножко. <свяк> я говорила, чтоб ты лучше оделся. А тебе роги не холодно? Нет? <свяк> <свяк> Нет, я закаленный. Ребята, идемте все за мной. Уже скоро мы придем в музей. Вот мы и на месте. Ух, Ух ли, ты! Вот это да! Здорово, какая! впечатляет! <свят> вот это да! Ой, какой он страшный! Хорошо, что он замороженный. Роги, смотри! Это мой предок! Наверное, очень сильная птица была, да? Уверен, что наш дядя Адлер намного сильнее. Какие-то огромные плотины строил этот бодер. А это, скорее всего, мой предок. Ух ты, роги, у тебя очень сильные предки. Да, я и сам сильный. Вот, дети, перед вами наш самый главный экспонат. Семья мамонтов. О, вот это да. себе. вот это О, они люди небольшие. Да, увидеть бы его живьем. Ты что, он наверняка очень опасный? Эх, жаль! Было бы интересно. Ребята, вы не замерзли. Здесь мы погреемся. В пещерах еще много интересного. Так что отдохните. Тетя Пиффи! А можно вернуться к тем ледяным фигурам? Я запомнил дорогу и далеко не уйду. Ладно, хорошо. Сходи, посмотри. А можно Роги со мной пойдет? А можно и мне с ними? Идите. С тобой, Каприя, я уверена, что они ничего не натворят. красиво да очень как я знаешь ты ой а где же коки нужно сказать тетушке пифи нет а? коки могут наказать лучше давай его сами найдем давай Интересно Хм, странно, не работает Попробую этот хм, жаль, очень интересно, что такого страшного в этих рычагах? Ладно, не работает, так не работают. И этот тоже Ладно, пора возвращаться Поверить снова в чудеса Альпы зовут Смелым быть всегда Друзья навеки Мы все на пасе победим И не оступим